Кристос сменится царей Положений и решений Власть имущие полны И грехов, и пригрешений. Только нам, сынок, нельзя Без защиты землю бросить Это Родина твоя Если струсим, совесть спросит Если струсим кто весь просит? Я не куплю тебе билет, сынок, прости.